То есть вибрации идут, но человеческий разум, представляя собой знаете, такой коллективный конгломерат бактерий, да, он ухватывает это, эту вибрацию и автоматически перераспределяет равно друг на друга. И вроде бы как всем достается по чуть-чуть, и вроде бы по чуть-чуть уже не страшно. Полбеды это не целая беда, полбеды переживем, говорят в народе. Но одно какое-то сознание, оно ухватывает весь объем и не способно его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 к нему кто-то подошел, ему притронулся, и вдруг началось. Да? Ну, вы эти сказки рассказываете бабушке, которая не в курсе дела. Да? А те, кто в курсе дела, прекрасно знают, значит, накануне явно что-то произошло. И накануне явно была просьба, которую человеческое сознание, естественно, по ленности своей запоминать, оно тут забыло, располучил получил всё.